Ебать, это... Ты что-то... 27... Нет, подожди, стоп. 27. Да? Шо такое? Уже вопросы, да? Слева ее, справа ее. А где тут слева, а где справа? Непонятно, да? да? Там даже подпись для умных людей есть. Но пополам-то не делится! Да, моих персонажей больше. На одного персонажа. Нет, не на одного. А, ладно, похуй. Ну похуй, что действительно, блядь? Ладно, ладно, ладно. Смотрите, вот сверху слева раз-два-три клеточки мои персонажи, снизу две клеточки мои персонажи, и посередине мой персонаж. Наши мои персонажи справа. Ты сказала... Ох, чё я сказала! Нам уже... Это специально так записали и сказали наоборот, чтоб запутать, чтоб было. Короче, я первый то, вопрос. Первый вопрос. Кто из этих персонажей испанец? <свят> блять, я запросила с лёгкого значить, какой испанец нахуй. <свят> <свят> вторая, вторая сверху, которая на, на голубоватом фоне. М у Леха. Испанец, блять. Какие примечательные черты у испанцев? <свят> Они родились в Испании. Они знают испанский Я хочу, чтобы они поговорили Пусть поговорят Испания с нижней правой в короне Ладно, вы Баба не угадали Третья справа сверху Которая с зеленовато-синими волосами В предыдущем Баба с месячными, как ее называли. Да, да, у меня на заднем фоне красные такие круги бы. Кого из этих персонажей зовут Бриз? Снизу. Третья. Так. Слева. Так. Хорошо, да. вот большой, видимо, хвост, розовый, голубые глаза. И сбоку облачко такой. А, и хорошо. бам, блядь. Леха. Так, ну. Бриз, бриз, бриз, бриз, бриз, так, бриз, написано, написано слева Бризи Акамура синим, значит, нужно что-то искать сине. наверное. Ооо, бигбрейн пошел, бигбрейн. Так, знаешь, так. Написано как-то небрежно, знаешь, нужно искать какого-то небрежного, наверное, персонажа. Ты сейчас допись. Я думаю, это нижний слева-вверху. Что? Нижний слева-вверху. Самый левый, самый верхний. Леха угадал, но он знает. Я не знаю. Ты ее знаешь. Откуда? Это ой, же ой, первое ой. видео. Там же не было, два часа прибьют. Простите, два с половиной. Хорошо, а теперь вопрос по именам. Так, какого из этих персонажей зовут Ирен? Что такое, нравится, да? А нет, где нет, тут нет? Ирен? Вообще, у меня визильные ассоциации какие-то. Например? Это точно, это точно не та, которая из панка, точно не та, которая рядом с ней с голов... точно, э, не точно И не та, которая полностью в красном с короткой. Согласен. Это точно. Точно, И точно не черт. И... Тор... И... Черный, бедененький, маленький, маленькие Черный, маленький, хватит. Блин, мне очень нравится... Вот эта вот, которая посередине с краю. Короче, пусть будет фиолетовая. С фиолетовыми волосами. Леха. Так, это точно не розовая. Это точно не девочка, мальчик черно-белый? Я нет, откуда? А это точно не месячная баба, которая уже не Блин. месячная. Мне нравится человек в короне, пусть будет она. Йоха угадал, потому что вообще-то <свист> должен помнить этого персонажа. Нет, ты что? Но... Это такой спойлер, это короче, это парень. <свист> Вообще-то затрахливаешься. Там будет вопрос. Сколько парней на картинке? Да, Давай. какой вопрос будет? На <связывается> него никто не ответит. Удачи! Ладно, Лёха, раз ты, раз ты вот вспомнил про этот вопрос. Э, Яна, сколько парней на картинке? Сначала <связывается> сверху и снизу посередине, потом с желтыми волосами в углу, и рядом с ним... Э, с, с темными короче волосами вот а а а ты сюда а помните рыбки а нет стоп я не подожди так подожди так нет с желтыми волосами так подожди стоп стоим да мы в виду всех на всей картинке. всех персонажей. тогда семь кто еще это в короне Маленький бедненький мальчик и фиолетовыми волосами. И мне кажется, это парень. Ты, ты первый всех угадал. Я просто хочу сказать, что этот человек был ближе всех правильному ответу. А да, с вариантами. Но э, если те наоборот не договаривали, не добирали персонажей, то ты одного просто лишнего сказала: это черный мальчик-девочка. Девочка. Маленький бедненький. Да. Да. Маленький бедненький да. девочка. Кто а. из этих персонажей поменял пол? Подсказка, это не Вопрос, кто из них робот? Вот та, которая на голубом фоне, она выглядит слишком женственно, у нее слишком большая грудь. Слишком хорошие волосы, я не знаю, как это еще по-другому назвать. Хорошие волосы. И она так смотрит. И она так смотрит, как будто бы, ну вот, я да, я такая. Короче, как бы ты можешь меня закадрить, но у меня есть хуй. вот если судить по аниме, те, кто притворяются с девочками, они какие-то пиздынутые. Ну, а ты помнишь? Кто из этих персонажей сменил пол. Точно не робот! Нет. Точно не робот. Пусть будет девочка с которая может быть мальчиком. А, нет, стоп, подожди. Флешбеки пошли. Господи, выпустите меня сколько можно. Так, так. Пожалуйста, меньше вопросов, меньше вопросов. 13 минут прошло, Лёха, держись. Ну, баба смесь. Я не хочу долго сидеть дома. Не, правильный ответ тот, который назвала Ян. Это девочка на голубом фоне. Это действительно она поменяла пол. И, к тому же, тут все равно нет такого вопроса, она робот. И, Лёха, ты дебил! Помню, что она робот, но я не помню, что как бы она пол сменила, когда робот. Типа, это робот, он может быть кем угодно! Это логично! ЛОГИЧНО! Да! это робот, у него нет пола! У есть! Кто из этих персонажей наполовину каракатится? Каракатится звучит сурово. Может быть, О, блядь. Это, что -то, что -то маленький бедненький человечек. Сурово, поэтому я выбулю. Ну, <сам> Потому что суровый маленький бедненький человечек. Но я выберу тело с фиолетовыми волосами. Вот она, логика. Хорошо, Леха, покажи свою логику. Давай. Она у тебя есть? Давай. <сам> <сам> ну, он точно знает, что ты не робот. Да. да. Ну придумают, блять, сиди тут думай нахуй. Ну пусть да, будет баба с месячными, животных. я не знаю. Хочу туда топить. Этот да. человек с фиолетовыми волосами, потому что я не знаю, каких еще цветов бывают, блять, каракатицы, кроме фиолетовых. Я даже не представляю, а, почему у вас типа вызвало затруднение ну, этот вопрос. Я не знаю, что такое каракатицы, но я подумала, что это что-то стрёмное. Он выглядит не стрёмно, но он выглядит необычно. Каракапец Ибо... вбил, смотрю именно, картинки, именно желтые и... одни, блядь. Именно у них... Него... Одни желтые. Как вы не угадали, блядь. Они же все фиолетовые. Ну, да. Ладно. Тут есть пара родственников, да? Среди да. моих персонажей. Короче, укажи их. Так. Ну так, как это женщина, должна быть определенная логика. Ну, ну. Смотри. Кого? Как, ну, что больше всего на картинке занимает место? Как мне кажется, волосы. Возможно, нужно как-то по волосам определить. <сёк> да, ну, давай. Да. ну больше всего похожие волосы у двух персонажей. Это вон тот, он черненький мальчик посерединке внизу и левая верхняя. <сёк> Реально. А может, ты еще их по именам назовешь, Лех? Да. Давай, как Вот язык? мне кажется, ну, левую мы верхнюю узнали, это Брис, а, значит, Брис. Бриз. Бриз э, ну, родители, наверное, не оригинальные, поэтому что-то такое Брис, блюз, Блейз. Как-то так. Просто! правильно? Это... О, блядь, с черными волосами зовут Блейс, и он старший брат Бридз. Ой, блядь. Сейчас Яна так выключил микрофон, сейчас она, наверное, просто в шоке происходит. Но я не думала, что все настолько просто было бы, ну ладно. Следующий вопрос. Кто здесь король, да? Кто здесь царь? Царь во дворца царь. Мы же не пытаемся вас закрыть. Возможно, это робот. Это... короче, это чьи-то мамы. Это не в смысле пара двух пьянок. Это одна мама одного персонажа и одна мама второго персонажа. Короче, чьи-то мамы. Наверно, у них какая-то есть общая черта. Наверно. Какая-то. Большая, наверное. Другая. Ну пусть будет бабы с розовыми волосами. Ладно, Лха, ты упитал. Ты просто позапомнил, да? Да. Хорошо. у ее мамы больше. Ой, а вторая прям такая, да. Такая, да, пиздец. Прям такая, да. Ну прям мама-мамочка. Ну вообще. Парни с желтыми волосами. Так, ну все после этой картинки, как бы, разрушилось. Да, все твоя логика. Логика просто пропала. Вот, вот, Лёха, мы, походу, с тобой одинаково думали. Ты тоже думал, что это, типа, мамка вот этой, которая, типа, сверху с красными волосами? Так, я дальше так думаю. Здесь написано «особенно сына», значит, у нее несколько детей. Возможно, у Присцилла просто здесь нету братьев на картинке. Поэтому я думаю... Ой, не Пресцилла, это... Я Присцила, я, Присцила, я не Присцилла. Да я в курсе. Мария, да. Мария. Пусть будет Мари, я не верю, что по волосам они не похожи, это Мари. это у них это Мария. одинаковые! У них разные прически! Одинаковые абсолютно! Одинаковые. Нет, это они прически. разные! Кому ты это говоришь? У меня видно это же, что у, них, у них разные прически! Да видно, что одинаковые. Ты еще это скажи, это... у Бриса Блейза разные прически. Да, у да, Блейза, Блейза разные прически. Абсолютно, О вообще! Ху -ху. Максимально. Да все равно это Мари, блядь, Все, мне похуй не поменяй. Методом О, вылета, нахуй мы получаем это не Блейс, это не Ви, потому что мы видели ее маму. Это не Блейд, потому что его мама его не любила. А, возможно, это Агайя. Это не Брис, потому что ее родители умерли. Это не присцилла, потому что она что-то там тоже у нее там траблы какие-то были с семьей. И, короче, это может быть Серега. Короче, либо Ахигао, блять, Агайя. А либо... Акая, ебала. Акая, либо Акая, Либо Мари. Либо Серега. Акая, в принципе, как выглядит человек, которого никто не любит. Что а что это ебать, либо Мари, стой, либо Серега? Серега у нас, кто он у нас оно он у нас дико популярный. Он у нас весь такой мальчик, с пальчик, блядь, качалку ходит, да, типа там мужиков трахает за Как бы, может быть, любимым сыном. Почему я еще рассматриваю Мари? Потому что у нее, короче, глав... У, у нее, короче, там богатая семья, я что-то помню такое, да? И я, короче, хуйню дую, как должны выглядеть мамки из богатых семей, но вроде не так. Тачняк, блядь, у Мари же нет ⁇ ёпта этих, блядь. Сын, мать, дочь, нахуй. Этих, блядь, родственников нет у нее там. Нет у нее брата, по-моему. Все, значит, это, короче, Серега. Ладно, ребят, вы все не угадали. Это мама. Это вот это вот... Блейда, мама. Да. Я хотела сначала его назвать, а потом я подумала... Типа... Так, стоп, почему там написано, что она обожает своего сына, она его вдала в детдом? Это не его родная мать, это его мачеха. Но она фактически его мать, они же его забрали. Я логику видно, ну видно, что логику. Так, это, мать? Вопрос. так это не некорректно, мать. Некорректно, некорректно. А чья это она, мать? она его мама, все, он ее называет мамой. Она его чё, типа, если он ее называет мамой, типа, то, то что он, то, человек, она его мама, что ли? Улице. А если я тебя буду называть своей шлюхой, ты теперь моя шлюха, типа, так что да, ли? Да, конечно. А, ну ладно, тогда нет.